И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены. Мы проходим сейчас специальный мануальный массаж, да, и у нас он включается от ягодиц до макушки э, делается. Почему? Потому что это все, все мышцы другом связаны, переходят в фасции, мышцы заканчиваются сухожилиями, вот э, и сухожилия, которые вот крепятся к голове, да, они переходят в сухожильный шлем на, на черепе, да? На черепе также есть мышцы, вот здесь затылочные и височные мышцы, да. И поэтому, если мы их не проработаем, то, например, не отпускают натянутые, укороченные мышцы шейного отдела. И люди продолжают жаловаться на главные боли, на метеозависимость, хроническую усталость и так далее. Да? Поэтому эту часть мы тоже волосистую обязательно обрабатываем. Но по правилам эргономики мы не обходим человека просто так. А да? всегда что-то делаем в момент того, как сменить нам позу или стойку, да? чтобы не отвлекался человек и руки мы не отрывали лишний раз от тела. Поэтому ну, это все сеансы мы начинаем э, как отдельная. Э, плечелопаточная лопаточная зона у нас, э, если зона только работает, то, то тоже до лопаток, от макушки до э, окончания лопаток. Опять же, почему? Потому что ременные мышцы идут до 5-6 позвонка грудного, да, и нам как раз где лопатки примерно, заканчиваются, да. То есть нам до этой зоны надо отработать. Это есть совершенно воротниковый массаж. Да? А если, ну, ШВЗ, сокращенно, ШВЗ. а если мы работаем со спиной, да, то тогда начинаем с переходного момента. Вот я написал сет 0 переходный. <coughs> вот человека отработали. Да? В этот момент мы ему говорим, а теперь клади руки под лоб. Заканчиваем все делать, что там с ним надо, да? прикрыли, накрыли. И в этот момент сразу же начинаем переходить к шее. Разминаем шею. Начинаем. Теперь все движения идут от периферии в сторону сердца, то есть вниз. Вот берем прямо, где вот мышцы касаются, здесь начинаются, да, стыкуются. Вот пальчиками так круговыми движениями прорабатываем достаточно плотно и жестко. И уходим вниз. Под ключицу туда гоним лимфу. Вторая рука наплывает сверху. Туда наплывает сверху. Туда наплывает сверху. Теперь растираем инвертированными ладонями, вот так вот перепонками, получается, между указательным и большим пальцем. Быстро, быстро передаем тепло и сверху вниз. Переходим на трапецию с этой стороны и с этой стороны. Теперь самую мышцу растягиваем туда-сюда. Переходим на трапецию туда-сюда. Вот ее потянули, достаточно жестко взяли, да? и растянули поперек. Теперь растянули ее вдоль в длину и выжимка такая можно выжимку ладони сделать, да можно пальцами вот так вот прищепить достаточно больно ну кому-то это даже и нравится если вы чувствуете мышечный тяж идет вот леват раскапывалась к лопатке да прям жесткий человек на это жалуется да тогда берем голову разворачиваем чуть сюда Нет, другую сторону. вот то есть мы ее вытянули в длину, да? И на вытяжении дальше продолжаем вот скручивать голову, да? А саму мышцу оттягиваем вот так вот от костей. От осистых отростков в бок. Видите, вот такое растягивающее, удлиняющее движение. Можно, в принципе, и этой рукой делать. Ну и то же самое повторили с другой стороны. Голову от себя а мышцы от позвонков. Подавливаем, кладем лобом на руки. С этой стороны также мышцы проработали. Поперек, вдоль и выжимка. Теперь можно взять вот по оси, если смотреть, две мышцы с двух сторон. Приподняли их, растянули и растрясли. Приподняли, растянули растрясли. Приподняли, растянули, растрясли. Ну, буквально вот три зоны захвата получается. И в этот момент мы выжимаем человека, обходим и занимаем позу кибодачи. <звы> поза <звы> <звы> наездника. Будем работать с плечами, да? и это будет у нас сет номер один, да? поэтому об этом мы расскажем в следующем видеоролике. С вами был Олег Алавгудин, а если вы были с нами, то вы большие молодцы. По видео многому не научитесь, потому что многие нюансы мы отрабатываем тут на практике. Я ставлю вам руки и только после этого вы уходите от меня готовым профессионалом.